Да. Yeah. кринж. Yes. У меня все это время, кстати, микрофон не работал, только сейчас, понятно. В общем, у меня. Я только сейчас его пофиксил, ничего страшного. Короче, мы сейчас гриффили. Монтажа, кстати, мне высокить были типа 60. Вообще, вообще прекрасно. Прекрасно. Я рад. Я рад. Я очень рад. Тепло, и.. Просто этот предмет через 7 секунд. Смотри, еще... Сука, летинок. Просто инфорляк. Мне все пер. У меня, все... меня перки пьор... закончились. Блин. Прки закончились. Я... Возьму себе на всякий банш на хоть уже тоже позирует флаг по-моему давай в теперь пропишем я здесь у меня степень как будет не давайте давай поставим там можно быть, здесь это будет если быть какой-то жесткий чел что у меня случилось опять с чачанками Педчеченками понятно. О, ешкин кот. Теперь заходить приходится. Че мне кот водить? А, нет, не надо мне кот. Слава Богу. Чтобы вы понимали, это была такая миссия. Сейчас, если бы меня убили. Давайте зайдем на... Давайте на восьмой. Там мало игроков. Давайте будем раха. Пройдемся по грифу. Девятый. Кто пишет? Сейчас подождите. Не, а, успешный вход на локаут. Спасибо. А -а -а. Мы были на пятом. Там туперы. Давайте. А, давайте Джей Шиштайн. Нет, давайте пойдем На десятом. Одинственный. Блин, тут половина народа что -то. Ладно, ну давайте пойдемте, останемся на седьмом гриве, там, по... Ой, не, на... не на седьмом, на каком-нибудь, на девятом, что ли. Так. Да. нет слов, одни эмоции нет слов, одни эмоции У меня есть кирт Кirt-старт, да. Но я думаю, с кирт стартом мы далеко не уйдем. У меня был стак вкусненьких яблочек. Стущи есть, кстати. Вот еда. Все, это все, что мне надо. Это еда. Гэбл есть. Блин, тоже нет. Ладно, пойдем... Давайте попробуем. У нас в принципе нет набора кроноса, который у меня был, который, кстати, я его чистил. Пойдемте. в этом домике. Да сук, я поговорить почувствую. Уэнсли. А, я нек забыл поменять. Черт. рт. Нет, КД, КД. Черт. рт, когда, когда, когда, когда, когда, когда. Ч ⁇ рт. Ладно, ладно, ладно. понял. Пойдем Блин, я не хочу. Ну и пойдем посмотрим. скататься но после того, как я пописал клир своему инвентарю еще плюсом когда мультимедийные сервера это же вообще прекрасно туда что ли? таки что туда? не нашли подходящий лока. А здесь это чипчик. Сейчас буду с тобой сходить и дыхание. Чтоб мне. Ой, я тебя вижу. Привет, голубушка. Ты ливна. Ах ты ж бедный. Пожалуйста, нормально кто-нибудь. Uh -huh. Сейчас, подождите, пока он меня потом парилет. Привет, это Куспик. Нет слов отнимутся.